Оуда. о Взламывают, взламывают, добивай, добивай, могут Вон... гиб. Хорош. Хорош. Они там второй. Второго. Через окно разъебали меня сзади. Аккуратно. Там бьют лох Его можно под окном прострелить. Так, прилип. Бил? Да. Забейте, забейте, забейте. Сейчас один закрывает. Где? Yeah. Оп. О, хорош, хорош. Лево, вот, смолк. Одного убил. Здесь смолк, аккуратно, но бегает. Ой, стрелять через лево. Хорош, его. меня убили. В коридоре справа, наверное. Это камера подойдет, разъедается. Хороший. Еще один здесь. Про. Хороший. его убил. Вот тут задний. Я пошли. А меня сзади агрессия пошла. Вот, вот он, убей его на. Вот, дело не, не игрока, проблема. Понятно. А у меня, видишь, у меня понятно. Он разбил сзади тебя стену. Калашенького. В автомат калашников ну можешь. Лежит такой автомат калашников он на да. полу. Такие, а, ну ладно, таки дальше проходит, из него вылезает кавед. А, такой прыгает, знаешь, такой. Не ждали? Это как избавили. И тот чувак такой, блядь, я так и думал. Классно, мы, кстати, придумали новый класс на самом деле. Оперативник, который трансформируется в рядом стоящие объекты. Да. Калаш, просто в калаш. Который стоит на прикладе вертикально, знаешь, короче, и такой не палец вообще Ты вот, дрон, что ли, этим смотришь? Вазелином Чтобы лучше в жопу входить Такой, это твой дрон, блядь, на жопу, блядь О, какой у тебя дрон Видел, да? как это надо делать, Сишка. Где ты там убил? Сбива зашёл. Ах ты блин. Блин! Она меня убила. Вернее ранила, но сейчас добьёт. Аша сидит. <реш> Орех убил одного. Не-не-не, давай-давай дальше. дальше, дальше-дашь. Дальше. Опа-па. Оп, Теснадцатый. Оп. Ее! Я видел это хрень! Она на лицо сила просто, бля! прям на тебя смотрел, видел я вот справа стоял? Ходят, ходит, идет сюда к тебе. Так чтобы отслепить ее. Уронил, уронил. Напил. Да они с другой стороны идут. Опалить, вот кто сунется. Я е уничтожил. Опа, здесь один есть. Сзади, сзади зашел. Он взорвался, ребят. Отойди назад, чувак. Отойди. А прям передо мной стоит. Привет. Тут думаю, блядь. На лестнице. Лижен. Давай, тебя А, вот тебя, Второй вот тут.